Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши подписчики. С вами компания Arbat Homes и Солнечная Алания. И я ведущая нашего YouTube-канала Татьяна Пикер. Сегодня для вас очень-очень интересное предложение. Квартира большой площадью 135 квадратов, 3 плюс 1, 4 комнатная квартира, стоимость 60 тысяч евро. Комплекс находится в Махмутларе рядом со вторничным рынком фермерским. Поэтому давайте скорее с вами идем в квартиру и смотрим ее детально. Начинаем наш обзор по традиции с коридора. Напоминаю, квартира 3 плюс 1, 135 квадратных метров. Сразу скажу, дом не новый, дому 20 лет, но в квартире сделан ремонт. Будем все смотреть подробненько и буду рассказывать, что где поменяли. Холл просторный, это хорошо. Сюда можно вставить на 50 сантиметров встроенный шкаф а сюда можно повешать зеркало, будет более уютно. Везде на полу лежит ламинат. Планировка хорошая, планировка хорошая. Э -э небольшая кухня, сразу скажу, но изюминка в том, что кухня у нас зонированная. То есть не э американская кухня, а она находится здесь в отдалении. Ниша для холодильника был установлен новый кухонный гарнитур белой вот такой черной цветовой гамме здесь у нас место для газовой или электрической плиты как вам больше нравится и в стоимость входит также посудомойка фирмы bosch окно выход имеется свой на балкон в этой квартире только один балкон квартиры выходит на северную сторону очень Комфортная, очень уютная э, зона гостиной, что у нас здесь есть из мебели. Два кресла, цветовая гамма приятная. Два дивана, диваны новые, э, светло-бежевый светло и коричневый. Можно сказать, что это у нас две полуторки в гостиной. Мы уже с оператором отодвинули спинки, как вы видите. Вот, давай я выйду, покажу. Два Чайных столика, телевизор, в стоимость все входит. Также на полу имеется ламинат. Вот посмотрите, я сейчас попытаюсь. Вот. И, пожалуйста, вам полуторка. Так что еще два спальных места есть у нас в гостиной. Следующее. Справа от коридора идет небольшой холл. Что мы здесь имеем? Сразу первый это санузел. Это туалет аля турка, то есть напольный. Раковина имеется без душевой кабины, что делают иностранцы, которые приезжают сюда. Не очень, конечно, иностранцы, привыкшие к таким туалетам. Вы можете это закрыть и сделать из этой комнаты прачечную. Стиральная машина, полочки, шкаф, и все будет так, как вам, вам понравится это больше. Следующий. Второй санузел, также со всей сантехникой и с душевой кабиной. Следующая комната, я бы сказала, что это не гостевая, это рабочий кабинет. Что мы имеем из мебели? Из мебели это только диван. Поставить можно рабочий стол, компьютер и, пожалуйста, те люди, кто занимаются удаленно, компьютерщики, я люблю называть вас, пожалуйста, вам отдельный рабочий кабинет. Следующая комната детская, небольшой шкаф имеется, кондиционер, все в хорошем состоянии, две односпальные кровати. И понравилась мне спальня родительская, одна двуспальная кровать, Достаточно вместительный платяной шкаф, имеется кондиционер, текстиль, все новое и есть место углубления для гардеробной. Вы можете использовать это углубление под кладовку, но лучше всего, конечно, сделать гардеробную. Хотите, также поставьте дверь и... Устанавливайте с левой или с правой стороны полочки, вешалки для одежды, можете установить также дверь. Вот и все, готовое ваше гардеробная. Мне понравилось то, что в этот коридор у нас э, есть какой вход. Дверь купе очень удобно. Итак, дорогие мои. Сейчас я выхожу на балкон, подведу итог. Балкон в этой квартире один. Выход есть из гостиной и из кухонной зоны. Зоны. Как вы видите, обновлена плитка на балконе, свежий. Э, немножко порассуждали мы с оператором, куда вынести кухонную зону самое подходящее место это застеклить балкон и поставить обеденный стол сюда потому что на кухне не очень комфортно будет тесновато если вы поставите туда стол что мы имеем что мы с вами сегодня смотрели 3 плюс 1 квартира площадь 135 квадратных метров Квартира находится в районе Махмутлар в комплексе из четырех блоков с красивой, большой, ухоженной зеленой территорией и большим плавательным бассейном, а также с детской секцией. В чем также плюс этого предложения? В том, что рядом с комплексом по вторникам, как раз сегодня, проходит вторничный рынок фермерский. И вход в комплекс есть как? с Западной, так и с восточной стороны. Не хотите идти через фермеров, можете э, напрямую пройти через другой вход. 135 квадратов, 60 тысяч евро стоимость этой квартиры. Все, что есть в этом предложении, все, что увидите в нашем ролике, бытовая техника, кондиционеры, а также вся новая мебель в стоимость у нас входит. Я очень люблю показывать квартиры с изюминкой. Например, или очень красивый вид на море, или на горы, или очень интересная, привлекательная цена, или очень красивая... Как вы любите говорить, фаршированная квартира, да, с фаршем, полностью упакованная. Вот недавно мы снимали такой ролик или такой вариант. У этой квартиры изюминка в чем? В большой площади, в том, что она уже отреставрированная, в том, что это центр и стоимость 60 тысяч евро. Дорогие мои, на самом деле таких цен уже нет, поэтому пользуйтесь случаем, как говорил Леонид Кубович, и приобретайте эту квартиру. Звоните, пишите в комментариях, спрашивайте все, что вам интересно. С вами была компания Арбат Home. Статьяна Пекер, Зелани, благодарю за лайк. Пока-пока.